Всем привет дорогие друзья, в этом видеоролике я покажу новый способ как же сделать ник прозрачным в игре Among Us И это был не кликбейт, это новый способ и если вы пытались сделать ник прозрачным И вы находили видео, копировали оттуда знак, вставляли и видели эту табличку и разработчики Among Us, конечно, красавцы. Они пофиксили первый способ, как делать ник прозрачным. И, конечно, появился сразу во второй, но здесь проблема в том, что они уделили время на то, чтобы убрать прозрачный ник, а вместо того, чтобы делать больше обнов, и вместо того, чтобы убирать читеров, ну то есть ставить античит на игру. Не, ну красавцы, просто аплодисменты. Также у меня для тебя есть отличная новость, как ты можешь попасть ко мне в видеоролик. У меня есть группа во Вконтакте, которую я очень отслеживаю. Ты туда можешь подписаться и добавить в предложку свою идею для видеоролика. Если она окажется классной, то ты попадешь ко мне в видеоролик. Ну а я уже приступаю. Но сперва тебе нужно перейти на сайт по ссылке в описании, в котором ты скопируешь ник. Ну а когда вы находитесь на этом сайте, вы берете и копируете вот этот квадратик, и после мы переходим в игру. Также это работает и на компьютере, так что не переживайте. После того, как мы заспавнились, мы идем к офису только с наружной стороны. Это вот здесь. Так, ну я все равно немножко путаюсь. И немножко теряясь. Это получается вот здесь. А, нет, это получается... Это э, около оружия. Здесь есть такая нычка. Вот такая это прикольная штуковина. Можно спрятаться куда удобнее. Но, например, вот эта нычка, она очень прикольная, особенно если ты играешь за предателя. Ты просто спрятался здесь и ждешь свою жертву, так как твой ник не видно. И вы скажете, ну здесь же пальца точка. Но вы ее видите, потому что вы знаете, что она есть. А игрок простой, он просто ее проигнорирует и ее не заметит. Также, пользуясь случаем, я хочу спросить тебя, играешь ли ты на этой карте? Ну, а я видеоролик не буду тянуть. Я надеюсь, что он получился для тебя интересным и информативным. Но тебе спасибо за то, что ты не стал сразу лезть на сайт, а посмотрел это видео и посмотрел до конца. И особенный респект, если ты смотришь его до сих пор. В общем, подписывайся на мою группу во Вконтакте. Спасибо тебе за просмотр. Пока.